Тема – рекомендации по организации самостоятельной учебной деятельности. Обучение в ВУЗе – это аудиторная работа в ВУЗе по расписанию занятий и внеаудиторная самостоятельная работа. Изучение курса ведется в следующих формах. Аудиторных лекционных занятий во время лекции студенты осуществляют конспектирование материала. Практических занятий, на которых конкретизируются и развиваются темы лекционных занятий, проведение которых предусмотрено в разных формах, а также в форме самостоятельной работы. Основные виды систематизированной записи прочитанного материала. Аннотирование. Предельно краткое связанное описание просмотренной или прочитанной книги, ее содержания, источников, характера и назначения. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. Конспектирование. Краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Методические рекомендации по составлению конспекта. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысли своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. На практических занятиях студент должен быть готов к выступлению, принимать участие в обсуждении предложенных вопросов, докладывать результаты самостоятельно выполненных заданий, быть готовым к выполнению индивидуального задания быть готовым к участию в выполнении коллективных заданий, предложенных на занятии преподавателям. Корпоративный образовательный портал предоставляет студентам с АВЗ и инвалидностью возможность выполнять следующие операции и учебные действия. Получать варианты заданий и отправлять выполненные. Узнавать результаты выполненных работ и знакомиться с рецензией на них. Получать различную справочную информацию, касающуюся учебного процесса, и посылать сообщения преподавателю и любому из администраторов. Отправлять материалы, относящиеся к дисциплинам текущего семестра, а также отчеты по практике и другие файлы. Иметь дистанционный доступ к к информационным ресурсам, учебным и учебно-методическим материалам, расписанию занятий, задавать вопросы преподавателю по его учебной дисциплине, получать конкретную информацию по тем или иным учебным или организационным вопросам, проходить тестирование, выполняя задания на выбор правильных ответов, установление соответствия, заполнение пропусков установление истинности или ложности, а также давать развернутые ответы на поставленные вопросы. Экзаменационная сессия. Это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами соблюдается интервал 3-4 дня. На консультации перед экзаменом преподаватель знакомит студентов с основными требованиями отвечает на поста возникшие у них вопросы. Подготовка к экзамену или зачету способствует укреплению, углублению и обобщению получаемых в процессе обучения знаний, а также применению их к решению возникающих практических задач. Готовясь к экзамену или зачету, студент устраняет имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, обобщает, систематизирует и упорядочивает свои знания по предмету. На экзамене или зачете студент должен показать то, что он приобрел в процессе изучения конкретной учебной дисциплины. Основные группы объективных трудностей адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗ: это трудности физиологической адаптации, трудности познавательной или учебной адаптации, и трудности межличностной адаптации. Специфические факторы риска дезадаптации студентов с ВЗ и инвалидностью. Это недостаточно адекватное представление о своих способностях и возможностях. Недостаточный уровень подготовки в школе, необходимость пропускать занятия по состоянию здоровья для прохождения курсов лечения, реабилитации. Недостаточный уровень готовности и способности к самоорганизации, планированию своей деятельности. Недостаточный уровень самомотивации деятельности. Низкий уровень готовности к продуктивному взаимодействию, неготовность просить о помощи. Наличие психологических защит, барьеров в общении, обусловленных особенностями здоровья.